Привет, Вит. Чего такой грустный? Да ты видишь, что ты притворил? Все забрал. Ну так давай что-нибудь вместе сделаем. О. А что например? Давай вместе русскую рулетку откроем. Классная передача была. Давай, созывай участников. Будем снимать выпуск, и ты вернешься на ТВ. Рулетка? А ее снова открыли? Будем показывать вашу рулетку вместо одного из моих проектов. Он завершился. Здорово! Вид! И возвращаешься на ТВ. И кстати, Вид, если у тебя будут еще передачи, обращайся, найдем куда их поставить. Круто, скоро какая серия. Ой, Он вернулся на ТВ уже вытесняет меня. Там могла быть моя передача. Надо сначала с ним самим разобраться, а потом уже с телевидением. Сегодня же начну это дело. Да. зачем пожаловал? Можешь построить машину, клонировать? Зачем? Кого клонировать собрался? Тебя. Я хочу уничтожить вида. Знаешь такого? Нет, не знаю его. Он очень плохой. Не связывайся с ним. Построишь машину? Нет. Есть фотография вида. Если он страшный и загадочный, то я тебе не помогать не буду. Ага сейчас. Сейчас я ему нарисую такого бита, что он мне повесит. Теперь он построить мне вот наш. Вот, есть рисунок. Вид выглядит так. А на голове что? волосы э -э -э -э, собраны пучок. Понятно. Не наш парень. Пошли построить тебе вон машину. Заходи. Начнем. Чаем? Вау, круто! Можно ходить, да? Да? Да, только сначала скажи, сколько клонов делать? Давай так, чтобы всего меня было 10. Значит, вставим тут девять штук. Все, заходи. Рычаг там поверни. Тебе спасибо, друзья. Странный он какой-то этот квадрат. И кто такой вид, чтобы с ним так обходились? Что это? Откуда столько квадратов? Надо бежать к виду. А, ТВ, а, что происходит? Эээ.. И... Ну и... вот, что и сам. Квадраты! Что значит квадраты? Ты размножил себя. Он явно хочет прикончить тебя. Тебе надо проучить его. Возьми свои шарики и вспышки, а за личинками сходи в ЗМД. Давно пора ему отомстить. А ты тогда приведи все в порядок. Квадрат с ума зашел. Бегу я до этого телепорта. Что это с тобой? Это красный квадрат, дай, пожалуйста, личинки. я с ним сейчас разберусь! Сейчас! Держи! Вот, все. вот эти я возьму с собой, Пошёл мстить квадраты! Ну, удачи! А это что тут делать Это тоже развалился. О, Вид, у меня ведь так что есть. Ух ты, мы не расстались. я еще не видел да я еще не так умею. а как еще да спасибо за заставки. не за что пора кончать этим квадратом вот я поймал одну шел я бить остальных квадратов успех извини что дал ему ключи от его кабинета. Да ладно чего уж -то. есть заставки на месте но плохо здесь не все заставки костей было больше выстрелил последним шариком надо еще набрать здесь их больше всего по-моему, один из них уже на подходе. Нет, ага. э, ты еще... <связываешь> Что такое? Почему не телепортируется? Вот это я его напугал. Вид, отойди немного, я сейчас запущу восстановитель. Кто это было? Кто разнес телепорт? Это я так красного квадрата напугал. Да уж, жестоко. Так ему и надо. никого нет <звук> а, какие, сейчас я тебя достану еще <звук> <Всё, звук> же ты открываешься а считывайте, тут еще и карта доступа нужна опа там везде красный квадрат Он забрал десяти. Придется искать его. Хе-хе-хе, <свы> с ним покончено. Теперь я А-а-а, он удалел Надо что-то делать. Так, где десятик? Вот эти.